Финансовый директор и то, как его нанимать, как проводить с ним собеседование, какие вопросы нужно ему задать, чтобы сразу понять, твой это человек или нет. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале «Финансы для предпринимателя». Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, вы понимаете, что вам нужен финансист, вам нужен финансовый директор. Вы уже не сравниваете его с бухгалтером, вы понимаете, что это два отдельно разных человека, что один отвечает за налоги, другой отвечает за прибыль нашей компании и может грамотно и точно показать, что реально происходит в нашей компании. Итак, он приходит к вам на собеседование. Первое, что нужно его спросить, а насколько Четко и плотно он может работать с первичными данными. Большой объем информации, заполнение, сбор, анализ. Что будет, если ему данные не предоставят? Если он скажет, что мне нужен помощник, я очень крутой финансовый директор, пускай первичку собирает бухгалтер, либо там какой-то помощник, либо мне нужен помощник, чтобы собирал данные. Все, можно сразу сказать, что этот человек в первичку не будет ссуваться, а первичка это у нас корень всего. То есть это у нас сердце управленческого учета, на основании нее строится вся отчетность. Если он ее не собирает, если он ее не добывает и не анализирует, и не делать так, чтобы она оказалась вовремя на столе у руководителя, то этот финансовый директор, скорее всего, будет высасывать ему денег и времени на автоматизацию, красивую визуализацию, но этому вы доверять не сможете, потому что он не хочет или не умеет разбираться в первичке. Что является центром. Еще момент, который нужно задать финансовому директору как будет выстроена отчетность. В том плане, что первичные данные будут поступать к нему и он будет делать из них отчетность. Либо первичные данные будут копиться в единой базе данных, и непрерывность этих данных он будет обеспечивать и будет контролировать, что туда все попало путем начальных остатков и конечных остатков, как минимум. А если это единая портянка данных, если она проверяется начальными и конечными остатками, то все хорошо. Если нет, если, не дай бог, он будет это все рвать по месяцам, эта информация очень сложно контролируемая, проверяемая. Я бы, как руководитель компании, таким отчетом бы никогда не доверился. Я обычно не доверяю такого рода информации, но этот случай особый. Третий момент, очень важный момент, который нужно уточнить, это в каком виде будет предоставляться отчетность. То есть будет это презентация, будет ли это какой-то бумажный носитель, будет ли это какая-то Таблица, да, например, если будет в таблице уже супер, то есть это не бумажный носитель, не презентационный носитель это таблица. И еще нужно задать вопрос: как будет составляться эта ну, отчетность. Очень важно понять, что вот эта непрерывная портянка, которая идет должна сформировать э, отчет, например, прибыли и убытков, баланс, отчет о денежных средств как минимум. И, когда мы тыкаем цифры на отчет движения денежных средств, там стоит формула, которая подобрала данные из э, движения денежных средств. Движение денежных средств, как мы помним, непрерывно и он отвечает за это движение денежных средств. А если это так, то окей, все, мы оставляем этого финансиста. Если нет, если это просто какие-то картинки, визуалки, и он собрал это вручную прям вбил цифру в отчет прибыли и убытков, либо в баланс, не дай бог. Все, этот финансист точно нам не нужен, потому что эта система непроверяемая. Я бы, как руководитель компании, такой бы отчетности не доверился, ну, картины можно посмотреть в галерее, а как бы зачем нам платить деньги финансовому директору за то же самое, как бы ничем не взаимосвязано, не заполнено. Ну и самый главный момент, у нас есть первичные данные, да, за которые он отвечает, у нас есть все в таблицах, у нас эти отчеты взаимосвязаны, портянка бесконечная данных, да, мы в любой момент это можем перепроверить. Какие отчетности он выдаст нам в первые месяцы нашей работы? Если он говорит, что это управленческий баланс, что это отчет прибыли и убытков, что это движение денежных средств. В идеале, чтобы было сразу бюджетирование, оно же планирование наших будущих доходов и расходов, которое сливается в отчетность платежного календаря. Супер! Это стандартный механизм, который должен настроить финансовый директор, нести за него ответственность. И собственник всегда может проверить каждую транзакцию. И отчет не картинка, а прям забитой формулы, все четко перепроверяемо. Четко! У вас здесь... Последний вопрос, который ему нужно задать после настройки этого всего за 2-3 месяца, что еще можно сделать? И если он будет вам говорить, можно сделать отчетность по заработной плате, которая будет связана с ДДС, можно сделать табель, которая будет связана с первичными данными, можно сделать юнит-экономику по товарам, юнит-экономику по продажам, юнит-экономику по маркетингу, то есть есть план развития, чего там дальше будет, состыковать как-то со своими планами, ну, например, у вас есть боль со складом, боль, там, например, с кадрами, боль с менеджерами по продажам, то есть как это все будет выглядеть, то есть у него есть видение, видение вперед, по поводу развития вашего управленческого отчета, тогда да, зеленый свет, с этим человеком можно работать. Если по какому-то параметру этот человек не подходит, с этим человеком или компанией лучше не работать. Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на моем канале ты можешь познакомиться с инструментами, с конкретными инструментами на примере моих клиентов.